Вкусные новости при поддержке «Кафе Восток» представляют неизвестные факты из жизни известных людей города Ставрополя. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии Ставропольского государственного медицинского университета Александр Анатольевич Слетов. Малоизвестный факт из моего детства. Когда-то я занимался футболом в США города Изобильный и в составе команды «Сигнал». В 1987 году стал чемпионом Ставропольского края. Моим первым тренером был Геннадий Алексеевич Колотухин. Пользуясь случаем, хочу пожелать ему здоровья и спортивного долголетия, а также талантливых воспитанников. Александр Анатольевич очень занятой и востребованный человек. На вопрос «Как вы все успеваете?» В чем секрет такой работоспособности, наш гость поделился мудростью. Желаю всем молодым людям творческих и спортивных успехов. Движение – это жизнь. От а в перерывах между учебой и занятиями спортом восстанавливайте свой жизненный тонус чашечкой кофе в «Кафе Восток». С нами новости Ставрополя. Вкуснее! Партнер проекта «Кафе Восток».